Рахим, дорогой зритель, следующая буква, буква ДЛ ДАЛЬ. Э, Похожа эта буква на букву Д, ДОМ, в слове ДОМ. Похожа на букву Д. А пишется вот так. Правоописание буквы ДАЛЬ, вот таким образом я показываю курсор. Начинаем сверху, а потом вот так. Буква ДАЛЬ. А насчет произношения, как было сказано, у нас есть альтернатив буква «Д» в слове «дом». Но если вы хотите более точнее произнести эту букву, тогда ставьте конец языка за передними верхними зубами. Давайте я показываю это курсором на рисунке. А это интересные рисунки про эту букву.